дорога, которую надо чистить. Кишечник мы прочистили, кровь мы прочистили, а они еще говорят об энергетических каналах. И они тоже должны быть чистыми. И они должны быть заполнены новой энергией. И преимущество этого прибора ну просто вот я вам сейчас прям на пальцах докажу, насколько это здорово. Ну, во-первых, он замещает четыре вида массажа это массаж ваша это знаете что это такое это когда рогами животных начинают сдирать кожу до крови да? это вот как один из вариантов очистки что такое вакуумный массаж это когда пол человека в банке ну, как, засосают его со всех концов сторон что такое моксотерапия это прижигание это больно. Что такое игровой Это когда ставят иголки. Причем иголку надо поставить туда, куда надо. Все зависит от знаний специалиста. Туда он воткнул или не туда. А потом еще немаловажный эффект, знаете, добросовенности обработки вот этих иголок. Тоже имеет большое значение, потому что были случаи. Заболеваний после иглорефлексотерапии и гепатитами и так далее. Поэтому тоже надо быть очень-очень осторожным. А здесь индивидуальные перчатки для каждого: одна парочка перчаток на 10-15 сеансов, легкое касание, чтобы ты только чувствуешь ты меня там не чувствуешь, и все, мы гладим пациента. А смотрите, что происходит при ручном массаже. Пощипали мышцу сверху. Так? А здесь сразу идет до глубины. Вот на, на всю глубину мышечной ткани мы улучшаем микроциркуляцию практически в каждой клеточке этой мышцы. Понимаете? Вот в чем прелесть. Поэтому эффективность такая большая. Эффект очень быстрый, мощный. Вот. Поэтому тоже. Цены ему нет. А потом, после массажа, мы еще и заполним э, эти каналы меридианы новой энергией, энергетический бальзам. И теперь я вот еще хочу сказать о том, что есть энергия. Я всегда говорю своим э, дистрибьюторам, люди, вот сожмите кулачок, вот это ваше сердце. Это ваше сердце. Мне говорят. Я говорю, а представьте, а если растянуть все сосуды, по которым, куда вот качает этот моторчик, это вот два раза экватор можно обернуть, да? Я говорю, принесите вот такой насосик на свой садовый участок и подключитесь к нему. Много он прокачает. Да ничего он не прокачает, никуда он не добежит эта кровь. Ну, выклеснет вот так вот, плютится, и все. Значит, должны быть какие-то другие силы, которые помогают. Вот они говорят о энергию ЦИ. И без нее, извините, мне говорят, вот хождение, вот мы ходим, а если мы спим, мы не ходим. Понимаете? Вот понимаете, о чем я говорю? Поэтому нужны какие-то силы дополнительные. И о том, что у нас есть эта энергия, это уже не неоспоримый факт. Она есть. Мы просто ее не знаем, не ощущаем, не видим, не потрогаем, не пощупаем, но она есть. И там, где блок, там боль. Значит, вот наш БЭМ, он очень быстро убирает все эти блоки, очищает меридианы, заполняем новой энергией. И когда еще мы пьем вот эту нашу продукцию, то эффективность воздействия увеличивается в разы. Так, 10 раз. Вы быстрее получите выраженный терапевтический эффект от той проблемы, которая вас волнует.